Здравствуйте! И с вами снова Юлия Груглевская, преподаватель и автор курса Простой Португальский. Если вы видите меня первый раз на этом канале, я очень рекомендую вам посмотреть первое видео нашего выпуска, которое было посвящено португальскому языку и там я делала очень подробное представление себя как человека, преподавателя, что мне удалось достичь с помощью португальского языка, каких успехов. То есть, если вы не смотрели, очень рекомендую посмотреть первый выпуск. Для тех, для кого это уже второй выпуск данной рубрики о португальском, я благодарю вас за доверие. Я очень рада, что вам понравилась эта рубрика и вам интересно вообще тема португальского языка, образования, учебы и так далее. И сегодня в рамках такого небольшого вам подарка я решила снять это видео в очень уникальном, красивом месте. Дело в том, что у меня день рождения, и я решила себе сделать такой подарок, посетить место, которое я очень люблю. Это место находится на севере Португалии. Называется оно «Посади Суждопаева». Место уникальнейшее, да, это километры э, пешеходного маршрута в горах, э, сборной рекой, где вы можете увидеть различные водопады. В общем, я очень люблю это место и очень вам рекомендую посетить Посадису Ждапаева, если вы когда-то будете в Португалии. Ну, э, а сегодня мы, как обычно, будем разговаривать о португальском. Я буду отвечать на популярные вопросы о португальском языке. И первый вопрос, который задали, в частности, под первым видео нашего выпуска. Также этот вопрос очень часто появляется в социальных сетях, на фейсбуке и так далее. Вопрос звучит следующим образом. Какой уровень португальского языка нужен для сдачи экзамена на гражданство? Ну, или просто нужен для получения гражданства? Я отвечу достаточно кратко. Потому что uh, на сайте withPortugal есть очень подробная статья с подробнейшим описанием экзамена, что в него входит, как проходит экзамен. Даже есть ссылки, где можно скачать uh, тренировочные задания. И, кстати, вы можете это сделать, если уже вы говорите по-португальски и просто хотите проверить свой уровень. Uh, я же uh, отвечу достаточно кратко. Да? Uh, для получения гражданства и для сдачи экзамена uh, по португальскому языку с данной целью, достаточно всего лишь уровня A2, либо A-Deutsch, а как его называют по-португальски. Это очень базовый уровень. То есть, если упрощать, можно сказать следующее, если вы можете общаться с людьми, если вы можете беседовать со своими соседями, если вы можете вести разговор в магазине, если вы можете представить себя, если вы можете просто вести какую-то очень базовую, простую беседу на португальском языке, скорее всего, у вас уже есть этот уровень, и сдача экзамена для вас не составит никаких сложностей. Это если в целом и кратко. Конечно, это очень большое преимущество, потому что в некоторых странах для получения гражданства требования гораздо более строгие, нужно сдавать экзамены по истории или какие-то более серьезные экзамены по языковому уровню. В Португалии я считаю требования крайне лояльные. То есть уровень Е2 это базовый, достаточно простой уровень, которым вы скорее всего уже владеете, если вы долго живете в Португалии, общаетесь с португальцами и так далее. Мое личное мнение по поводу изучения португальского языка с целью сдачи экзамена – я, с вашего позволения, оставлю на конец данного видео, потому что второй вопрос будет очень перекликаться с э, первым. Да? Поэтому вот вкратце ответ такой. Если вам нужны подробности, мы в описании к этому видео обязательно оставим ссылку на статью, и вы можете подробно прочитать, изучить ее, если вам эта тема действительно интересна. Второй вопрос достаточно интересный и даже завязалась некая дискуссия в комментариях под первым видео, где эта тема проскакивала, вопрос звучит следующим образом. Где найти мотивацию для изучения португальского языка? да, И как не бросить на полпути? да, То есть что делать, где найти мотивацию? Вопрос на самом деле очень интересный. И именно я как преподаватель, когда я работаю с частными учениками, для меня этот вопрос принципиальный, потому что... Э, исходя из мотивации, я принимаю решение, буду ли я работать с человеком или нет. Потому что мне повезло, я могу уже выбирать, с какими учениками я могу работать, а с какими нет. Я поясню, что я имею в виду. Выучить язык на достаточно хорошем уровне, любой, да, мы сейчас конкретно говорим про португальский, но вы можете подставить английский, французский, немецкий, китайский, японский и так далее, можно лишь при одном обязательном условии. То есть это условие обязательное, все остальные опциональные. Какое же это условие? Условие такое, если у вас есть внутренняя мотивация. Что такое внутренняя мотивация? Внутренняя мотивация это то, когда вы хотите выучить язык сами, самостоятельно. Вы приняли такое решение. То есть вы учите не потому, что вам нужно сдать экзамен на гражданство. Вы учите не потому, что вам там Юлия или Роман, или кто-то другой, или сосед дядя Вася сказал, что нужно обязательно учить португальский, и без этого никак. Вы учите не потому, что вам нужен там какой-то документ, чтобы устроиться на работу. Это к внутренней мотивации вообще никакого отношения не имеет. Это все внешняя мотивация. Внутренняя мотивация, когда вы сами для себя, вот когда вы забудете вообще про всех, про всех людей, про меня, про гражданство, про экзамен, вы внутри себя сами понимаете, что вам язык учить необходимо, нужно, вы понимаете, какие есть преимущества. В первом видео данного выпуска я очень подробно рассказывала о преимуществах владения португальским языком, но все мои слова просто не имеют никакого смысла, если вы сами для себя не приняли такое решение что происходит на практике на практике мы видим следующее и если вы живете в португалии я думаю вы не дадите мне собрать и подтвердите что это действительно так очень многие люди выходят из стран снг и не только да из каких-то других стран по приезду в португалию так или иначе начинает учить португальский кто-то учит в университете в лиссабоне кто-то в университете в порту кто-то ходит на государственные курсы в школах кто-то ходит к частным преподавателям и так далее то есть по сути дела все чуть-чуть где-то как-то учат вопрос к вам такой этот вопрос практически риторический, я на него отвечать не буду я думаю что ответ у вас уже есть сколько вы знаете людей которые, ну, выходцы да, из страны СНГ, иммигранты, которые живут в Португалии и владеют португальским наравне с носителями языка. То есть на уровне взрослого человека. Да, человек может делать ошибки, но даже взрослые португальцы делают ошибки. Но вы можете спокойно, я не знаю, делать презентацию, выступать на сцене общаться с любым человеком на любую тему. Вот сколько таких людей вы знаете да, из вашего круга? У вас наверняка, если вы уже живете в стране, достаточно много знакомых, возможно, вы слышали, возможно, у ваших семей есть какие-то знакомые. То есть вот сколько конкретно человек э, могут общаться на уровне взрослого человека, взрослого португальца? Я вам скажу, если вы никогда не были в Португалии, вы еще только планируете миграцию, вы не знаете. Таких людей можно пересчитать по пальцу. Казалось бы, почему? То есть в чем причина? Неужели везде плохо учат? И в Лиссабоне, и в Порту, и в Каимбре, и в Аверу, и в школах? Конечно же нет. То есть дело здесь не в преподавателях. Потому что ни один даже самый талантливый преподаватель и я об этом писала в комментариях к предыдущему видео, не будет способен сделать ничего и никак вам помочь, если вы для себя не поставили цель овладеть португальским на достойном уровне. Ну, для меня достойный уровень – это уровень взрослого человека. Опять же, для чего? Чтобы вы могли конкурировать с португальцами при приеме на работу, чтобы вы могли отстаивать свою точку зрения. Потому что представьте разговор взрослого человека и шестилетнего ребенка по уровню языка. Вы думаете, какой-то может быть между ними осмысленный разговор? Они на равных, конечно, они не на равных. И португальцы на такого человека, который что-то там говорит примерно, но как-то очень с ошибками очень слабо. Конечно, они, может быть, никогда этого не скажут вам в лицо, но отношение такого же, как, допустим, к такому же португальцу при всех равных обстоятельствах не будет. Именно вот поэтому мотивация внутренняя, она крайне важна. Это самое важное. Это самое главное. И я скажу честно, я не работаю с людьми, которые приходят и говорят, что они хотят выучить язык для сдачи экзамена. Я объясню, почему. Для меня формулировка вот такая вот задача, сродни тому, что человек скажет, что у меня в баке машины всего лишь один литр там бензина, и я хочу доехать из Порта в Лиссабон, или наоборот. Я понимаю, что это нереально, это невозможно. То есть машина заглохнет через пару километров и кому-то придется ее тащить на себя. Кому-то это, скорее всего, преподавателю да? потому что преподаватель вкладывается, преподаватель э, вкладывает силы, усилия и так далее, но это чаще всего ничего не работает, потому что сам человек для себя внутри не принял никакое решение. Поэтому э, это очень такое сомнительное мероприятие. Если вы живете в стране или планируете жить в стране? И ваша единственная мотивация – это сдать экзамен для гражданства. Это то же самое, мне кажется, что заключить брак ради штампа в паспорте или родить ребенка, чтобы получить какую-то субсидию. То есть это заранее неуспешное мероприятие. И я в таких мероприятиях не принимаю участие, потому что для меня важно в моей работе, что будут как-то отражены мои ценности, и вот отсутствие мотивации в мои ценности вообще никак не входит. То есть я здесь хочу быть с вами честной. Если вы сами еще не решили, нужен вам португальский или не нужен, если вы думаете, что у вас все будет хорошо, даже если только вы будете знать английский или русский, и вам этого будет достаточно, если у вас такая твердая уверенность, пожалуйста, не тратьте деньги, не тратьте время ни на мой курс ни на других преподавателей, ни на какие школы. Это вам просто не нужно. Да? Опять же, есть какие-то сверхуникальные случаи. Ну, например, это инвесторы с золотой визой. То есть эти люди, которые зачастую вообще даже не живут в Португалии, они приезжают сюда на пару дней в году, но через пять лет они имеют право на, ну, подать заявку на получение гражданства. Вот понятное дело, что таким людям действительно, скорее всего, придется уч учить язык только для того, чтобы сдать экзамен для гражданства. Ну или представим какого-то владельца большой фирмы, ресторана, компании, я не знаю, агентство который вот здесь живет в Португалии, он иностранец, у него тысяча сотрудников, один там занимается документами, другой бухгалтерией, третий там общается с португальскими клиентами, четвертый там общается с налоговой, то есть у него все делегировано. Такому человеку, скорее всего, тоже португальский не нужен. То есть, опять же, это неплохо, если вам не нужен португальский, и вы не хотите его учить. Здесь самое главное, мне кажется, быть честным самим собой и не обманывать себя, и просто сказать по-честному, мне вообще это надо или не надо. И если не надо, сэкономьте свои деньги, сэкономьте свое время и, и просто не растрачивайте себя, то есть вложите энергию в какое-то хорошее русло. Вот это мое такое мнение, более развернутое, да, на то, где найти мотивацию. Мотивация должна быть у вас внутри. Если вы четко знаете, какие у вас цели, зачем вам это нужно и что вам вообще это даст, вас вообще никто никогда не остановит. Вы язык выучите и самостоятельно, о чем я говорила в первом видео, и бесплатно, и с курсом, и без курса, и с преподавателями, и без преподавателей, если вы просто прете как танк. Понятное дело, что какие-то дополнительные ресурсы, допустим, курс да, простой португальский, автором которого я являюсь, любые другие преподаватели, которых вы можете захотеть нанять, да, чтобы вам помочь, это будет отличная помощь. Но это лишь дополнение. Самый как бы бензин, то, что будет двигать вашу машину вперед то есть давать вам прогресс, это ваша мотивация, это ваше горючее, это ваше топливо. Пожалуйста, об этом никогда не забывайте. Как? Правильно. Дешкулпа. На самом деле это очень частый вопрос многих людей, которые только начинают изучать язык. Потому что чаще всего люди учат какое-то одно слово, например, «дышкулпа», а когда слышат слово «дышкулп», они сразу впадают в панику, не понимают, что вообще происходит, какое слово правильно. Так как же правильно? Абсолютно верно. Оба представленных слова верны. Это слово, которое переводится как «извините, простите», происходит от глагола «дышкулпар». Это глагол на «ар», и он переводится как с английского это «forgive», да, ну, с русского это как прощать, да, может быть, извинять, но чаще всего прощать. То есть, когда вы э, обращаетесь кому-то на ты, то вы говорите дышкулпа, да, заканчивается на а, потому что это у нас повелительное наклонение. Например, дышкулпа, тутеньш, разау, извини, ты прав. Терразау это иметь правоту, устойчивое выражение с глаголом тер. Но если вы обращаетесь к кому-то на вы, одному человеку с большой буквы уважительно, то это уже будет слово дышкулб, которое заканчивается на букву э. Например, дышкулп, восе, тень, розау. Еще раз, дышкулп, восе тень, розау. То есть, извините, вы правы, вы один человек, к которому мы обращаемся уважительно. Опять же, это правило образования э, глаголов в повелительном наклонении. Поэтому теперь вы знаете, что и тот, и тот вариант правильный. Ну что ж, будем говорить правильно. Интересное слово на португальском. Сегодня я решила выбрать э, интересное слово, которое звучит по-португальски как симпатику. Если вы живете в Португалии, то наверняка вы это слово слышали очень много раз. Да, с асенту над буквой А, да, и оно означает... Ну, в переводе с английского очень похоже на слово nice. С точки зрения русского языка оно означает приятный. Очень часто ученики думают, что это означает симпатичный, потому что в русском языке есть похожее слово. Вроде бы слова похожи, но это вот такой э, плохой друг переводчика. То есть никак эти э, два слова не связаны. То есть симпатику. Это приятный. То есть это слово относится к, скажем, моральному облику человека, но никак не к внешнему. Это слово очень важное в португальском языке, потому что для португальцев вообще очень важно быть симпатику да, и общаться с людьми, которые симпатикуш, уж, да, то есть очень дружелюбные, очень приветливые, открытые и так далее. Поэтому если вам кто-то в Португалии скажет Tu es uma pessoa simpática? Поздравляю! Да, вы понравились человеку, и с вами приятно общаться. Ну что ж, я хочу вас поблагодарить за внимание. Надеюсь, вам понравился этот выпуск о португальском языке. Мы специально снимали его для вас вот в таком красивом месте, чтобы вы чуть-чуть почувствовали вкус, запах и цвет Португалии. И, возможно, это тоже даст вам дополнительную мотивацию в изучении португальского языка. Этот выпуск я хотела бы закончить словами Суньцзы, который является китайским стратегом, мыслителем и так далее. Он говорил, удлиняй свой путь. Удлиняй свой путь и с точки зрения изучения иностранного языка. Не ставьте себе каких-то краткосрочных целей. Не учите язык ради какой-то бумажки, ради какого-то документа. Не думайте, что у вас получится выучить язык за 10 уроков или за 3 месяца. Все зависит только от вашей мотивации. Поэтому удлиняйте свой путь и, надеюсь, мы встретимся с вами в следующем выпуске рубрики «Простой португальский» с Юлией рублецкой А сейчас пару слов о курсе «Простой португальский», автором которого я являюсь. В прошлом выпуске я подробно рассказала о том, что входит в курс, сколько уроков, какие словари, как построена программа и так далее. Также в ссылке под этим видео вы можете найти ссылку с подробной программой курса. Там же вы можете получить ссылку на бесплатный вводный ознакомительный урок, в котором вы сможете познакомиться со мной, с моей методикой, с тем, как я преподаю, с тем, как я смотрю на изучение языка. И вы можете принять решение, подходит вам это или нет. Сегодня же я решила сделать небольшую зарисовку того, как выглядит один из уроков. Курса. Давайте обратимся к экрану. Вот таким вот образом выглядит обучающая онлайн-платформа, на которой расположен онлайн-курс ⁇ Простой португальский ⁇ Выглядит она достаточно просто и интуитивно, достаточно просто разобраться, потому что это выглядит как учебник. То есть есть уроки с различным описанием, есть блок словарь, и тоже здесь есть различные подглавы, есть блок скрипт, полезные файлы, итоговое задание и так далее. Давайте посмотрим, как выглядит какой-то урок. Например, урок 9, числительность. Вы заходите сюда, написано тема. В видео вы можете посмотреть подробные объяснения, то есть данной конкретной темы. Ниже многие уроки имеют здесь в описании домашние задания с указанием конкретных упражнений, глав, учебников, по которым нужно работать и выполнять домашнее задание к данной конкретной теме. Также есть аудио. Аудио данного урока, который вы можете скачать. Вот здесь достаточно просто нажать на кнопочку и слушать, допустим, в машине, когда вы делаете уборку, когда вы делаете пробежку. В общем, в любой удобный вам момент, когда вы хотите позаниматься, что-то повторять, но не сидеть, допустим, перед компьютером. Также есть файлы. Вот мы можем нажать, открываются сразу файлы, которые сопровождают данный урок. То есть все выглядит достаточно просто и удобно. Мы создавали этот курс таким образом, чтобы учить португальский было действительно просто. Просто, ну и удобно. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. И если вы все еще думаете, стоит ли вам учить португальский или нет, прежде всего, ответьте по-честному себе самостоятельно на этот вопрос. И если у вас получилось найти мотивацию, то я буду рада, если вы начнете учить португальский язык именно с онлайн-курсом простой португальский. Я делала его таким, чтобы учить португальский язык было действительно просто, но еще и приятно. Спасибо вам большое за внимание, за доверие, за интерес к португальскому языку. И встретимся в следующем выпуске.